У вас есть бизнес, товар, услуга? Вам необходимо найти новых клиентов? Вам нужно завоевать новые рынки сбыта? Вы хотите объяснить, как пользоваться вашим товаром? Вам необходимо убедить людей в уникальности вашего предложения? Нужно что-то новое и необычное? Как это сделать, чтобы было понятно, доступно, наглядно? Лучше всего это сделать с помощью видеоролика. Услышать нужную информацию, увидеть представленный товар, разобраться в предложении. А если необходимо остановиться и посмотреть заново. Студия Ибария Дроны поможет вам в создании художественных видеороликов, инфографики и видеопрезентаций. Наши видеоролики дешевле обычной рекламы в телевизоре и абсолютно не уступают ей в эффективности. Также мы поможем в размещении рекламных роликов в YouTube, на вашем сайте и других площадках. Закажите видеоролик всего лишь один раз, и он всегда будет находиться под вашей рукой. Вы сможете показать его в любом месте, где есть интернет. Он будет работать, когда вы заняты. Он будет продавать все 24 часа в сутки, независимо от погоды и настроения. Заказывайте видеоролики в студии Ибариадроны, предлагайте, продвигайте, продавайте свой товар с помощью видеороликов в студии Ибариадроны.